Ну что ж, мы продолжаем тему гиподинамии и ее влияние на жидкие среды и того, как вообще решается проблема на принципиальном уровне. Да? То есть сейчас мы говорим про аналитику, не про как бы, конкретные упражнения и действия. А сначала мы хотим вообще разобрать принципиальную схему того, какие биомеханические факторы на это вообще в принципе влияют. Давайте так. Легкие выполняют газообменную функцию. Это их функция номер один. Для того, чтобы лёгкая выполняла свою газообменную функцию, оно должно реализовывать свою возможность сделать вдох и выдох. Теперь эту функцию осуществляет, ну, как минимум, грудная клетка, грудной отдел позвон... в этом участвует грудная клетка, грудной отдел позвоночника и диафрагма. Насколько они полно могут растянуть легкое. Настолько будет легкая максимально всем своим, всей своей контактной поверхностью участвовать в этом газообмене. И теперь что мы имеем, когда люди ведут малоподвижный сидячий или там, офисный образ жизни. Их дыхательная экскурсия она резко ограниченная. А плюс вот эта вынужденная поза, сидящего за компьютером там, или офисного человека, она приводит к тому, что у него развиваются все признаки двигательной недостаточности, то есть дефицит двигательной активности. Это в свою очередь ведет... Ну, к развитию остеохондрозных проявлений, ограничению экскурсий легких, уменьшению тренированности и подвижности диафрагмы и так далее. То есть... Дальше за этим следует тем, что, то, что где-то легочная плев, париэтальная и висцеральная плевра начинают спаиваться, и вот так это все скукоживается, уменьшается и заиливается. И в конечном итоге из всего всей паренхимы легкого в газообмене участвуют какие-то ее отдельные части и фрагменты. И естественно, если не работает вот эта насосно-дренажная функция и газообменная функция грудной клетки и диафрагмы, значит и интерстиция внутри сама вот эта вот соединительная ткань на которой расположена альвеолярная ткань и выстилка она будет тоже в таком же ограниченном подвижности находиться. Естественно все и гемодинамические процессы будут несколько замедлены и уменьшены по своему объему циркуляции. И, естественно, и вся лимфодренажная функция тоже будет наружу. То есть, все, все эти процессы будут схлопываться. Итак, то есть мы в принципе можем выделить два процесса здесь основных, то есть один процесс, как ты обозначил, связан непосредственно с экскурсиями легких как таковых, то есть легкий как орган и вся мускулатура обслуживающая это, правильно? То есть это то, что связано непосредственно просто с со слабостью двигательной активности и слабостью двигательной функции, то есть просто невостребованность большого объема, это первый момент. И второй момент уже не непосредственно легочный, а общеобъемный. Да? И здесь наступает уже второй момент интерстиции легких, как часть всего, всей поточной системы. И вот тут хотелось бы, конечно, задать несколько ключевых вопросов. Потому что, ну, с одной стороны, тезис о том, что гиподинамия – это плохо, гипокинезия это плохо, он как бы не нов, его, он поднимается часто, люди, в принципе, об этом знают, но стоит вопрос о том, есть ли какой-то более тонкий и более специфичный подход к нюансам, чем просто «Окей, давайте больше двигаться». Давай. Но мы же прекрасно понимаем, что чем человек быстрее идет или бежит, или идет он быстро в гору, у него газообмен должен усилиться, потому что энергорасход увеличивается, и, естественно, вовлечение легочной ткани в газообменный процесс должно больше быть и больше. И если у него есть какие-то ограничения в работе и грудной клетки, и диафрагмы, а вследствие этого и самой и легочной ткани он будет испытывать, но одышку и затруднения именно по ограничению вот этой респираторной функции. И поэтому мы говорим, что вся направленность нашей восстановительной работы должна быть в первую очередь направлено на то, что с одной стороны мы должны увеличивать ход и экскурсию грудной клетки, объемы вот этих диапазон работы реберных дуг и грудного отдела позвоночника и, соответственно, диафрагмы. Но мы же не можем просто взять и вот ни с того ни с сего взять и форсировать дыхание. Нет, конечно, для этого нам нужна... Мотивация для этого нужна потребность, потому что дыхание зависимая функция от объема локомоторных нагрузок, от объема энергозатрат. Чем больше энергозатрат, тем больше требуется кислорода для высвобождения вот этой энергоресурса. Итак. Получается, что здесь есть пара моментов, которые хотелось бы опять акцентировать. То есть первый момент заключается в том, что человек, который долговременно вел тот самый сидячий образ жизни и, скажем так, был привязан к компьютеру, он формирует соответствующую форму образования грудной клетки, начинает соответствовать этому. И поэтому даже если он хочет резко повысить свою активность и свою необходимость, всплеска в газообмене, вряд ли это у него получится. Правильно есть. Гиподинамия ведь страшна именно вот этими внутренними процессами, потому что вот эти застойные, с одной стороны застойные процессы из-за несостоятельности насосно-дренажных систем, с другой стороны усеченная, укороченная функция газообмена, вот как раз и есть то, что вот ставит эти задачи перед реабилитацией и восстановительным лечением. Ну, сейчас мы в первую очередь говорим о профилактических мероприятиях, да, и здесь как раз и стоит подчеркнуть вот те самые два момента. Да, о том, что с одной стороны, это ограничение экскурсии грудной клетки и связанных именно с этим внешней механики, а с другой стороны, как раз вот то, что ты хотел, то, что ты подчеркнул, что и даже сама. То есть сама функциональная ткань легких в результате этого не востребуется полностью Из-за того, что обычная, скажем так, повседневная офисная жизнь В ней полная функция газообмена не нужна Теперь смотрите, раз у нас есть вот такой некий порочный круг В котором должна с одной стороны быть активизирована сама голегочная ткань с другой стороны, должны быть активизированы насосно-дренажные системы легочной ткани и самой грудной клетки. И с третьей стороны, у нас должны быть некие объемы востребованности вот этих биомеханических функций. И теперь стоит вопрос, а на чем сделать акцент? И вот мы говорим, что когда, допустим, люди целью профилактики гиподинамии, офисной гиподинамии, начинают выполнять комплекс ГТО, подтягиваться, сжиматься и качать пресса, у нас встает вопрос, а насколько эти действия они эффективны с целью Увеличение объема грудной, экскурсии грудной клетки, увеличение работы самой диафрагмы, увеличение подвижности грудного отдела и так далее. И насколько это решает наши задачи по профилактике вот этих проблем, которые возникают в легочной ткани и создает угрозу для вот этого вирусного инфицирования. То есть, по сути, если мы подводим итог данной части, то мы можем задать такой вот важный посыл о том, что да, с одной стороны, первым уровнем является, собственно говоря, проблема гиподинамии как таковой, это проблема, но если человек не двигался, если человек имеет какую-то длинную историю той самой гиподинамии, то, соответственно, и Внутрилегочная ткань и сама экскурсия грудной клетки, она уже будет ограничена. Поэтому, как говорится, тут поздно хвататься и начинать делать какой-то комплекс ГТО. Вопрос встает о том, что нужно сделать следующий шаг и быть в этом плане целенаправленно действовать именно в рамках осмысленного улучшения именно экскурсии респираторной системы. Так и есть, потому что смотрите, что получается. Вот мы, допустим, смотрим на древние-древние гимнастики, йоги, ушу там и так далее. И мы смотрим, насколько огромное внимание они уделяли вот этой подвижности позвоночника и грудной клетки, и экскурсионной способности. Ведь там больше половины упражнений или поз – это позы, направленные на активацию и высвобождение вот этих пластических и экскурсионных возможностей грудной клетки, диафрагмы и, собственно, легочной ткани. Это делается же не просто ради того, чтобы вот такая была у нас гибкая и подвижная грудная клетка. В этом есть конкретная цель, потому что йог не декоративные цели преследует, он преследует цели полное раскрытие легочной ткани и вовлечение его в активный насосно-дренажный и газообменный процесс. То есть из этого как раз мы и должны извлечь уроки, и эти уроки со временем мы должны, ну скажем так, осовременить, да? То есть вот это, пожалуй, и будет основным выводом нашей текущей э, части, когда подводя итоги, можно сказать о следующем, что прецеденты, связанные с тем, как улучшать непосредственно вовлечение легочной ткани, как у, у, у, у, улучшать вовлечение грудной клетки, межреберных мышц и вообще всего, всей механики дыхательного комплекса есть в традиционных системах, но в любом случае они требуют интеграции и осовременивания. Есть? Да, конечно, все так и есть. Спасибо за внимание и более детально мы перейдем к этим темам.